Созданный для нужд десанта Спрут был оснащен крупным орудием калибра 125 мм, что позволяет ему вести огонь даже противотанковыми ракетами. Орудие самоходной десантируемой противотанковой пушки Спрут предназначено для стрельбы не только обычными снарядами, но и для использования противотанковых ракет, как на танках Т-72, П-3 и Т-90. Большой калибр танковой пушки – 125 мм позволяет вести бой ракетами на дистанции до 5 километров задолго до того, как танк условного противника сможет приблизиться к спруту. Об этом в эфире военной приемки рассказал начальник управления Неокркурганмашзавода Сергей Котелевский. Пушка позволяет поражать все танки условного противника на дальностях до 5 километров, потому что она стреляет управляемой ракетой, чего нету танков противника. И в случае дуэльной ситуации мы можем его поражать с 5 километров, он же должен подъехать к нам где-то минимум на 2 километра. Машина не подпустит к себе ни один танк противника на дальность выстрела для поражения этой машины. Он будет поражен не дойдя до этих позиций, заявил разработчик. Современные системы управления огнем и автомат заряжания позволяют спруту выстрелить 6-8 снарядов за одну минуту, при этом для поражения большинства целей будет достаточно одного попадания. Несмотря на грозное вооружение, эта машина создавалась для нужд десанта и разработчиками предусмотрена возможность ее десантирования с воздуха и с воды. Поэтому техника получилась достаточно легкая и маневренная, ее вес составляет всего 18 тонн. По словам Сергея Котелевского, мощное орудие и малая масса позволяют Спруту эффективно выполнять задачи по доставке десанта и его прикрытию. Задача боевой машины десанта – это доставить десант к месту применения, поддержка десанта огнем, как в наступлении, так и в обороне. У Спрута вроде бы та же задача – поддержка десанта огнем. Но мощность вооружения, мощность боеприпасов,